Добрый всем вечер. Время как раз начала работы. Давайте вернемся... Это солистику лесов, Ну, начнем. Добрый еще раз всем вечер. Меня зовут Андрей Александрович. Мы продолжаем разговор о препаратах на основе элементов личинок восковой моли. И первое – это те впечатления, которые были у меня лично, и те, которые я знаю после приема с 11 числа, когда этот препарат поступил к нам в оборот, и мы его э, начали к применению и следить за его действием. <coughs> Первое, прям сразу могу сказать, э, то есть, э, по сути, 11 числа я попробовал как раз миллилитр этого препарата 11 числа именно в это время, даже, наверное, по мне можно было по записи судить. Я это чувствовал однозначно, что у меня увеличилось сердцебиение где-то минут на 30. И я не спал до двух часов ночи в этот день. То есть однозначно можно сказать, что прием утренний ⁇ это самое правильное время на дня, которое позволяет расставить работоспособность организма в нужном русле. Если, конечно, у кого-то будет ночная смена, тяжелый там период после второй половины дня, полмиллитра я попробовал один раз на дежурстве у себя, который мне там сулил как раз такие ночное время работы, к миллилитру утреннему еще полмиллилитра, спокойно, спокойно выдержал, даже кофе не потребовалось. То есть тонизирующий эффект однозначно. Есть такие моменты, которые я заметил, опять же, на себе, и можно это рекомендовать людям, у которых есть склонность к гипертонической болезни, и привыкшие уже к определенному своему рабочему давлению. У меня рабочее давление 145, ну, постоянно, я его просто даже не замечаю, ну, как бы образ жизни, наверное, так вот складывается. Я к нему уже привык, и на фоне тех медикаментозных препаратов, которые мне кардиологи советовали, я заметил за эту неделю, что при приеме препарата... Значит, первый буквально час сохраняется вот эта склонность к тахикардии, то есть несколько увеличивается частота сердечных сокращений. И это, скорее всего, связано с тем, что, ну, во-первых, тонизирующий эффект, а потом есть еще эффект улучшения микроциркуляции в мелких сосудов кожи, ну, в принципе, всего организма, и постольку, поскольку мой организм привык к определенному балансу работы сердца, структуры сосудов, их тонуса, а один из, когда мы говорили на прошлой лекции, эффектов препарата, он приводит к снижению артериального давления. И, скорее всего, вот эффект мой, увеличение числа сердечных сокращений, связан с тем, что сосуды ну, начинают лучше работать, то есть сеть увеличивается, тем самым общий объем крови немножко снижается, и сердце ну, старается его просто восполнить. Компенсаторные силы организма достаточно быстро срабатывают, но это эффект кратковременный и где-то после часа после приема, этого эффекта уже не наблюдается, там работаешь и работаешь. Следующий эффект, который был отмечен нашими сотрудниками, это кашлевые все толчки, сам кашель, позыв к кашлю уменьшается на третий-четвертый день приема. То есть есть ощущение каких-то таких, ну, кто тепловыми эффектами говорит, да, внутри легких как-то там, или движение. То есть макрота, которая отходит благодаря ресничному эпителию, он движется в противоположном направлении к току воздуха, и, ну, и вверх поднимая мокроту, так как один из элементов действия и эффектов препарата является бронколитический, как раз один из механизмов связан с расширением самих бронков, и улучшением дренажной функции легких. Поэтому еще лишний раз то утверждение, которое сделано первоначально медицинским сообществом, еще доказано Мечниковым, или Мечниковым было в том веке, что да, лечение при туберкулезе. Скорее всего, дополнение, что элемент приема даже при бронхиальной астме, я как раз с коллегами вот этот эффект обсуждали уже с профессиональной точки зрения, при отсутствии аллергических реакций на компоненты самого препарата, то, что является с медом, да, с, у, у кого есть реакция на мед и возможно реакция на этот препарат, если аллергических реакций нет, то возможно применение при бронхиальной астме. Потому что э, сочетание как раз вот этого положительного дренажа по бронхам и бронходилитации – это как раз не, не просто симптоматическое лечение, а патогенетическое лечение при всех проблемах у людей, которые так или иначе страдают от бронхиальной астмы. Это вот личные наблюдения, которые заметили. Ну и сегодня мы перейдем к трем еще системам организма, на которых отмечен положительный эффект препарата. Это Мы свяжем эндокринную и иммунную систему, потом центральную нервную систему разберем и все, что связано с репродуктивной и половой сферой нашей жизни. Мы оттолкнемся на этих всех системах на действие тех компонентов, которые как раз эти положительный эффект у человека и вызывают. Здесь Повторюсь, да, мы говорили, что доказано состояние содержания 28 аминокислот в этом препарате и в продуктах жизнедеятельности личинок восковой моли и до 9 важных микроэлементов. 28 аминокислот из них 9, которые не синтезируются является незаменимым для организма человека. Организм сам их синтезировать не может. Поэтому сегодня следующее. Те функции, которые выполняет эндокринная система, и прежде всего, ну, бич, наверное, цивилизация – это сахарный диабет. И при сахарном диабете в в содержании самого препарата присутствует следующая составляющая аминокислота лейцин. Она на эндокринную систему действует следующим образом, уменьшая уровень сахара глюкозы в крови. То есть наряду с препаратом аспаргиновой кислоты, а аспаргиновая кислота еще и является как отдельно действующим в медицине веществом, включается во многие из медикаментозных, химических, синтезированных лекарственных веществ, то здесь механизм действия достаточно простой – это преобразование, то есть распад углеводов и глюкозы как таковой, находящейся в организме человека, до чистой энергии. То есть энергия плюс вода. Тем самым уровень сахара у людей с сахарным диабетом приводится ну, к норме. Значит, еще изолейцин, также аминокислота, которая имеет прямое действие на поджелудочную железу, улучшая ее выработку гормонов, соответственно, инсулин уменьшает прямым действием, это его прямое назначение, уменьшение глюкозы в крови. Сам первичный механизм действия на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение самой поджелудочной железы, опосредованно уже влияет на то, что регенерация клеток астрахов Лангенгарса как раз эти клеточки в этих островках и вырабатывают инсулин, приводятся к норме, они замечаются нормальными работающими клетками, тем самым поддерживая нормальный уровень инсулина, необходимый для баланса углеводов в организме человека. Сегодня много раз буду возвращаться к этой связи, когда существует влияние положительное кардиотропное влияние, на сердце и сосудов, и оказывая тем самым положительные или дополняя все эффекты на центральную нервную систему эндокринную. И тоже здесь, кстати, еще на уровень сахара в крови большое влияние оказывает микроэлементы, в частности хром, который в достаточном практически суточной норме потребности в препарате содержится. Он также влияет на цикл Крепс, это энергетический процесс клетки, клетке, который как раз и превращает углеводы в энергию. Для щитовидной железы также будет полезен кобальт. Кобальт – уникальный микроэлемент, редкий найти его в пищевых продуктах, которые мы употребляем постоянно в пищу. Ну, это редкие продукты, которые содержат кобальт, поэтому особенно в нашей средней полосе таких продуктов достаточно мало, и вот как раз его недостача будет компенсирована тем количеством, которое содержится в препарате. На, так как улучшение кровообращения одной из самых лучших а, а, кровеносных сетей в организме обладает щитовидная железа, по сути, ну, там, там само сердце да, и, и головной мозг может сравниться только по степени кровообращения, потоку и самой сети кровеносных сосудов щитовидной железы, тем самым улучшая микроциркуляцию, также щитовидная железа начинает просто правильно работать. Я помню вопрос, который был задан на предыдущей лекции: как с тероксином, если нормальные цифры и не будет ли противопоказаний к приему? Также с коллегами пообщались на, этот, на этом фоне те элементы, которые обладают тропным действием на щитовидную железу это, это железо, которое также содержится да, и нормализуя ну, все жизненные процессы в организме других как бы против или прямых действий на поджелудочную железу ну, как бы ой, щитовидную железу прошу прощения на щитовидную железу, предпоказаний нет. Поэтому опосредованное действие, нормализация жизненных процессов самой клетки приводит к улучшению просто работы самого органа. То, что касается иммунитета. На иммунитет, безусловно, общепризнанные те действия продуктов, пчеловодства и непосредственно тех элементов, которые содержатся в личинках восковой моли, на иммунитет я так посмотрел в соотношении со всеми другими действующими веществами, общеукрепляющие укрепляющее действие, но непосредственно улучшающее Работу иммунной системы это аминокислота, которая просто необходима и содержится как раз в личинках, это ланин. Это он улучшает, нормализует выработку и синтез антител. А сейчас как раз антитела являются тем, ну, у всех на слуху, да, это и титр антител. То есть это показатели иммунитета, которые могут определить нашу устойчивость и после перенесенных заболеваний, и сколько мы можем поддерживать уровень соответствующих иммуноглобулинов, и, соответственно, наша защитная свойство нашего организма и выше. Аспаргиновая кислота также участвует в выработке антитела и иммуноглобулинов, необходимо абсолютно для жизнедеятельности иммунной системы. Необходимо отметить, что для иммунитета кровообращение, которое вот опять же связь, да, вымывание всех токсических а микроциркуляций на себе ну, четко прям прослеживается микроциркуляция значительно улучшается то есть вымывание из источников возможной вторичной хронической долгоиграющей сидящей в организме инфекции приводит к тому, что улучшается безусловно иммунный статус организма потому что токсическое влияние уменьшается а все силы организма уже в которых противостояли, вторичным или хроническим инфекциям, таким как гайморит, безусловно, показатель, достаточно посмотреть на рентгеновские снимки, это является часто, как бы считается, случайной находкой, если рентгеновский снимок черепа сделать. По статистике сейчас около 60% пациентов, приходя с теми или иными проблемами, дыхательные сферы или иммунного статуса, как раз у них явление геморитов, фронтитов в той или иной степени присутствует всегда. Те же самые миндалины, это лимфатическая да, сеть на уровне нашей носоглотки, и аденоиды, у взрослых аденоиды если они не удалены, они достаточно э, содержат много э, вредоносных, они, по сути, являются барьером, поэтому на себя ацербируют очень много э, болезнетворных микроорганизмов, и, э, соответственно, их роль тоже во вторичной инфекции, когда ну, у, ухудшают иммунитет. По сути... По всем составляющим препарата на иммунную систему всех компонентов других, кроме перечисленных, ну, я по механизму действия не в литературе профессиональной не нашел. То, что касается более весомого такого объема эффекта, препарата – это влияние на центральную нервную систему. Что говорить? Безусловно, все наши болезни мы считаем от нервов. Соответственно, баланс работы нервной системы, ее ответная реакция, наша психологическая устойчивость к внешней среде, наше восприятие положительных и отрицательных моментов, будет так или иначе отражаться на нашей работоспособности, на нашей активности, в конечном на качестве жизни. Ну, прям вот здесь препарат на основе восковой моли содержит огромное количество влия... элементов влияния. Это аланин, который улучшает энергию увеличивают энергосбережение клеток головного мозга, участвует в синтезе белков для улучшения энергетики клеток головного мозга. Глутаминовая кислота, ее механизм действия доказан, она улучшает процесс обучения. И здесь вот, по глутаминовой кислоте есть доказанные положительные эффекты у детей. Вот здесь можно коснуться школьного возраста, что да, педиатры и невропатологи советуют препараты лекарственные, содержащие или комплексные минерализованные препараты с глутаминовой кислотой, улучшая и обучение, и память. После 14 лет... И в студенческом возрасте никаких противопоказаний по приему для детей нету Это самый, наверное, один из периодов, когда и требуется задействовать функции, улучшающие работоспособность, обучение и улучшение памяти. Сирин. Сирин воздействует на центральную нервную систему, балансируя ее устойчивость к внешней среде, укрепляет ЦНС, ЦНС и центральная нервная система, то есть головной мозг, как ответную стрессовую реакцию. Еще один из чудесных таких эффектов сирина является это уменьшение болевой восприимчивости, то есть порог боли, он уменьшает восприимчивость боли, тем самым как действует как анальгетик. Причем это воздействие, опять же, не как у анальгина, допустим, блокировать передачу импульсов, а все, что мы говорим сейчас, в том числе и серин, да, аминокислоты, они балансируют сам процесс обменные в клетке, тем самым улучшая их проводимость, задействуя те элементы центральной нервной системы, тех клеток, тех нейронов и передачу, которые раньше, допустим, молчала из-за каких-либо проблем, да, то есть там могли быть нарушения кровообращения, все, что связано с атеросклеротическими изменениями, возрастными изменениями, вот как раз нормальная природная активность органического вещества приводит не к подавлению, а как раз к нормализации, в том числе и боли. Аспаргиновая кислота абсолютно четко участвует в приеме применении психиатрами для лечения депрессивных состояний. То есть уже вот сейчас перечисленные эти элементы и аминокислоты. Как вы видите, они уже направлены на то, чтобы так или иначе организм имел адекватную, генетически заложенную правильную реакцию на внешнюю среду на все раздражители. Но боль, тем более она может и с хроническими заболеваниями. Точно указано, что уменьшение боли также приносит валин. Это один из также компонентов. Причем здесь боли связаны с суставными, суставные боли, артриты, Костно-мышечная система у людей с заболеваниями часто в химических препаратах также присутствуют элементы на основе этой аминокислоты. Лучшая работу центральной нервной системы, это такое чудесное, всем, наверное, очень известное вещество, как глицин. То есть глицин, кислота, которая сейчас во всех аптечках зайдите, да, там прям чистый глицин продается, и так его некоторые прям любят, месяц-два любят, как-то действует, а потом приходит та интересная пора, что глицин, ну, никакого уже положительного эффекта, раз и нет привыкания. То есть синтезированные, особенно в пубертатном периоде отмечается, что да, дети и подростки становятся более-менее уравновешенные, то есть он не, глицин приводит не просто к успокоению, а уменьшению порога раздражения именно психопатических реакций, тем самым Работоспособность взаимоотношения сразу улучшаются. Это же видно на, на опять же на первых при, периодах приема глицина как изолированного препарата. Следующее фенилаланин, связь Связь между клетками центральной нервной системы. Центров особенно, это большое скопление клеток, это целые ядра, так называемые, которые находят центральную нервной систему, и дальними, относящиеся к ним, соединяющиеся длинными нервными окончаниями клеток чувствительного и двигательного плана. Вот фенилаланин улучшает взаимоотношения между то есть проводимость между центральными ядрами нервной системы отдельными элементами как центрами, так и подчиненные им дистанционные уже рецепторы, улучшая проводимость по оболочкам самих нейронов. Следующая важная роль в в борьбе со стрессом это тирозин, аминокислота тирозин. Прямое ее назначение именно противостоять стрессовым нагрузкам. И поэтому тот баланс, который есть вот уже из перечисленных, если глицин он успокаивает, тирозин он адекватно позволяет оценить ситуацию и правильно на нее среагировать, а стресс является, стрессовая реакция является спусковым крючком, в принципе, для огромного количества а, патологических состояний в организме, я думаю, здесь отдельно останавливаться на этом не нужно, в принципе, даже вплоть до онкологических заболеваний, иногда стресс, уменьшая все функциональные, функциональные нагрузки и работу органов и систем, может приводить к сбою на клеточном уровне вплоть до развития или поддержания онкологической патологии. Аминомасляная кислота – это антиоксидант, который улучшают кровообращение, прямое кровообращение головного мозга. То есть ко всем тем положительным кардиотропным и сосудотропным эффектам, которые мы говорили ранее, именно аминомасляная кислота улучшает прицельно кровообращение на уровне внутренних сосудов головного мозга, тем самым уменьшая венозную стаз, то есть вот то распирание, когда иногда мы чувствуем ухудшение боль в висках, это один из элементов работы аминомасляной кислоты. К аминомасляной кислоте близко стоит гамма-аминомасляная кислота. Она добавляет эффект опять же нормализации процессов в самой клетке нейрона. Ну, уже доказано, что нервные клеточки восстанавливаются, поэтому гамма-аминомасляная кислота – один из тех элементов, который участвует в балансе. Гамма-аминомасляная кислота абсолютно точно влияет на восстановление речи, улучшение двигательной функции, то есть улучшение тех связей, опять же, реакций, ответных на какое-то раздражение и двигательной активности. Она улучшает память. Это прямые действия гамма-аминной кислоты. Ну, чудесно, как это находит в этот препарат. И одной из важнейших для нормальной жизнедеятельности организма является такое чудное наше состояние, как сон. А сон Нормализует еще одна из незаменимых аминокислот триптофан. Она улучшает качество сна, балансирует его. И еще одно из чудесных его свойств это не, не просто какая-то нормализация, а именно улучшение настроения. То есть триптофан прямая связь с теми, опиатными или похожими клетками опиатного ряда центральной нервной системы, которые улучшают ее наше восприятие, то есть это все, что благоволит нашему хорошему настроению. На, из микроэлементов на центральную нервную систему положительно влияет содержащиеся там в препарате марганец и цинк. Отдельно стоит еще магний, и здесь можно сказать, что одновременно магний оказывает положительное влияние на снижение артериального давления. Ну, магнезию, наверное, горячие уколы, рано или поздно кто-то либо применял, либо слышал об этом. То есть мы достаточно часто применяем этот изолированный препарат магния сульфата, и, соответственно, улучшая микроциркуляцию, в том числе и головного мозга, периферической, сосудистой системы, улучшается тот баланс притока крови в центральную систему и венозный отток. То есть вот эти перечисленные все эффекты улучшают нашу, Качество жизни. Я могу точно сказать, что, на уже повторюсь, да, я, по сути, по, когда вечером это еще 0,5 миллилитра принял, у меня не было ни упадка сил, никакой раздражительности, такой абсолютно нормально, адекватное рабочее настроение. То есть та нагрузка, которая ранее, вот личное, опять же, мое наблюдение, ранее хотелось там чашечку кофе, либо дай, это, дайте я вот сейчас вот, вот посижу, просто меня не трогайте, дайте мне подумать. Я могу точно сказать, что абсолютно спокойно эти дни прошли. И Вчера, я вот только, точнее, сегодня с дежурства тоже, у меня была такая интересная ремарка ко мне. Коллега сказала, у тебя что-то случилось? Ты вроде как на планерке, никому ничего, все так спокойно все было, столь? что ли? Что такое случилось? Ты не безучастный какой. А не просто не безучастный, но просто эмоции, наверное, все были сбалансированы в этот момент. Но это вот еще одно такое замеченное за собой влияние препараты эмоциональность она как-то была ну, более-менее так <смех> сбалансирована так теперь э, разберем влияние препарата на э, репродуктивную функцию и половую активность э, нашу в жизни немаловажный э, момент который безусловно а так или иначе отражается на всех наших неурядицах, жизненных ситуациях. Безусловно, большое влияние оказывает в целом на здоровье организма как такового. И здесь первым я бы поставил все те факторы, которые перечислены были для центральной нервной системы. Вот все эти факторы являются таким основополагающим для того, чтобы правильный ритм жизни, все, что связано с половой сферой, они гармонизировались. Безусловно, каждый человек может сказать, что нет там желания или еще каких-либо там предпосылок к тому, что ты относишься к своей второй половине с каким-то там определенным желанием. Но когда у тебя болит голова, у тебя плохое настроение, ты раздражителен, у тебя там на работе проблемы, ты, ну, безусловно, все, вся эта вот положительная система действий на центральную нервную систему опосредована, влияет на наше состояние в половой сфере. Безусловно, влияние сосудистой системы, о которой ранее говорили, улучшение кровообращения органов малого таза также приводит к уменьшению застойных явлений, уменьшению склеротических явлений. Прямое действие, мы уже говорили, да, что еще и египтяне заметили и применяли сам препарат на основе личинок восковой моли как препарат, уменьшающий эффекты элемента старения, то есть омолаживающий эффект. И прямым действием на половую функцию, репродуктивную функцию человека из элементов, содержащих в препарате, оказывает такой микроэлемент, как цинк. Цинк, если посмотреть, по сути, все рекомендуемые китайской медициной, вьетнамскими врачевателями, так или иначе, там есть их специфические растения, которые содержат большое количество цинка. Цинк один из элементов, который запускает по сути жизненно важные, то есть омолаживающий как раз эффект, заставляет те же сперматозоиды быть активными. Следующий для особенно для женщин важен элемент, такой как селен. Селен как раз и способствует уменьшению эффектов старения, как антиоксидант, как сильнейший кофермент для жизнеспособности, жизнеустойчивости и продлению самого срока работы клетки в ее жизни. Селен – один из незаменимых препаратов, редко встречающихся, и как раз это, опять же, один из элементов, который часто присутствует во всех рекомендуемых восточной медициной. Там уже много очень препаратов, которые они делают на основе тех или иных обитателей нашей планеты, насекомых и животных. И там, да, безусловно, присутствует этот микроэлемент, который у нас практически ну, синтезировать или в нашей широте очень сложно. Для мужчин один из элементов, который способствует повышению активности сперматозоидов, это молибден. Молибден, металл, много есть сноса к тому, что именно этот элемент повышает, участвует в синтезе всех наших гормонов в половой сфере, в том числе и тестостерона, и тем самым уменьшает проявление либо сводит на нет все проявления импотенции. Здесь надо отметить, что тестостерон, также на него, на его количество и выработку аргинин, также содержащий аминокислот, который содержится в препарате, также влияет на его соотношение. Причем, что интересно было замечено, что, как вы знаете, тестостерон есть, присутствует в организме и мужчины, и женщины. Но как раз соотношение мужских и женских гормонов и уровень тестостерона с кортизолом позволяет именно проявляет либо мужскую настроенность, либо все, что связано с поведением а, и активностью женщины. То есть для женщин а, тестостерон, препарат а, как раз а, на основе восковой моли практически не приводит к повышению, тем самым ну, женщина остается, слава богу, женщиной, а вот у мужчин а, а, нормализует его баланс, тем самым приводя к положительным результатам и увеличивая именно… Как, а, кстати, увеличивает э, аргинин либида как у мужчин, так и у женщин. То есть здесь прямая трехсторонняя связь центральной нервной системы, э, кровеносной системы и вот этих микроэлементов, которые позволяют э, улучшить, сделать правильный баланс гормонов и продлить живучесть именно клеток. Все, что связано с выработкой гормонов половой сферы, на, у женщин Селен также хорошо влияет на соотношение в климатерическом периоде и уменьшение всех проявлений ну, отрицательных, все эти прилив, которые связаны с постклиматерическим периодом. Вот весь механизм, который мы за эти, там, по сути, три дня да, знакомства с препаратом, приводит к такому выводу лишний раз уже на собственном опыте, на основе того, что делятся коллеги, которые применяют сейчас этот препарат. Приходишь к одному выводу, что из всех препаратов мицеллярного ряда, которые мы уже применяем, которые вы знаете, компания Низар Лайф, а теперь мицеллярная линия с 1 июля, да, говорю еще раз, что теперь с 1 июля мицеллярная линии компания бренд вводит. Этот препарат на основе восковой моли, он является, наверное, самым сбалансированным по большому количеству положительных эффектов, которые оказывает этот препарат на здоровье, состояние и качество жизни человека. То есть, когда стоит или будет стоять выбор перед улучшением общего состояния, нормализацией работы центральной нервной системы, на нормализация дыхательных функций организма, да, то есть особенно восстановление после перенесенных пневмоний, плевропневмоний, перенесенных инфарктов, гипертонической болезни, все, что связано с иммунным статусом. Вот здесь можно его, но если иммунитет страдает в большей степени, чем все остальные перечисленные факторы, да, к этому препарату можно добавить иммунонезарлайва. Но в целом общая картина работы препарата на организм человека, это препарат, как бы отметьте, препарат выбора, препарат первого выбора. То есть, когда ты не знаешь, что вообще сложно найти, да, иногда никак, нельзя поставить сразу либо диагноз, либо определиться с общим состоянием. Возможно, это такой статус организма, либо влияние стрессовых, там, интоксикационных и других образов жизни, в конце концов, то улучшая качество жизни, я бы этот препарат поставил на первое место. Безусловно, еще раз повторюсь, что противопоказанием к применению препарата будет являться индивидуальная непереносимость, как реакция на элементы жизнедеятельности после личинок. Это переработка воска, меда, перги и сод, как таковых, как аллергическая реакция. Да, это будет являться противопоказанием. Есть осторожно. Хотя мы поспорили, кстати, с гинекологами. Есть осторожное такое мнение, что будет даже в беременности полезен данный препарат, но это вот беременность я бы исключил, потому что все-таки такой тонус, который приводит и мышечную систему, улучшение гормонального статуса, прежде всего отражение на этого препарата воздействия состояния матери на уровень развития плода. Но вот здесь очень осторожно, это одно тоже из противопоказаний. Ранний детский возраст, нежелательно до 80 лет и уже спокойно прием после 14 лет. Есть сноска, нашел тоже в литературе, первый раз ее встретил, до этого не было такой информации, что при острых гепатитах и язвах желудка, как бы этот препарат тоже препарат на основе восковой моли нежелателен. Именно в острой фазе. При хронических прямое показание. А в острой фазе гепатитов, но безусловно, есть к этому обоснованию такой одномоментно пул получаемых микроэлементов и аминокислот всего комплекса действий, когда печень испытывает нагрузку в острой фазе, гепатиты страдают, сложность переработки или токсическое влияние, она может просто усугубиться. Поэтому вот в это... Это тоже противопоказание, Является, я с этим соглашусь. И в принципе, противопоказание все. По дозам еще лишний раз, значит, первый прием желательно половинную дозу, то есть до 0,5 миллилитров, то есть половину мерной ложечки. Если никаких аллергических, или других побочных воздействий на коже, при дыхании, слизистых, реакции слизистых, с тем, как слезы, отделение, отделение слизистой, но носовой полости, проявление тех или иных на коже, если суставные отеки. Если этих проявлений нет, то со следующего дня можно спокойно доводить до миллилитра, и эта доза будет являться поддерживающей, как профилактической и лечебной для процессов, которые не являются ну, высшей стадийности. То есть да, любой э, патологический процесс в организме, как вы понимаете, имеет свои степени или стадии, э, то есть э, гипертоническая болезнь 1 2 3 степени то есть при э, гипертонической болезни треть когда давление является злокачественным то этот препарат э, лучше э, применять дробно то есть э, в первой, опять же в первой половине дня но утром одну треть через два-3 часа одну треть и еще одну треть э, где-то к 14 часам. То есть, в принципе, все дальнейшие увеличения доз препарата могут быть связаны только, с, опять же, с качественными проявлениями тех или иных заболеваний. Поскольку мицеллярная формула, она биодоступность дает достаточно высокую активность, всасывается уже в кровь, поступает пара буквально через... 7-10 минут. То есть однозначно на мне я могу четко сказать, что первые же 3 дня я чувствовал, что после приема, изолированного приема препаратов через 10-15 минут я чувствовал изменение сердечно-сосудистой системы. Ну вот, наверное, на этом я остановлюсь. И если у кого есть какие вопросы, я готов ответить. Пишите в чат, включайте микрофоны. Ждем вопросов. Также и зала. Я так понимаю, что вопросы пока, если не поступают, наверное, все. Да, пишите в чат в общей компании, у кого какие есть консультативные вопросы или, в принципе, препараты, будем рады ответить. Поэтому всем тогда здоровья, всем всего доброго. До свидания.